Всем привет, с вами Лев Чичилин, и сегодня мы будем играть в игру... Черт забыл. Сейчас. Давайте всех запустим. Я пока посмотрю, как игра называется. War Heroes. Игра War Heroes. Сегодня мы в нее будем играть. Так, ну сейчас разнесем базу. В принципе, игра как Plash Royal основана пусть. Хотя нет, чуть-чуть другая тоже. Сейчас разберемся. Так, мой ящик заперт там, ля-ля-ля. Подождите, как мне звук выключить? Вот. Ну -мо! А, вот-вот сюда тыкнуть, все. Отлично. Эта игра, короче, как я понял, похожа на Clash Royale. И, о, бесплатно. Бесплатно я всегда рад. Так, смотрите. Здесь чуть-чуть по-другому. Но еще в Clash Royale есть мостики. А тут, по-моему, они могут переходить по диагонали. Но я не знаю, посмотрим. Так, давайте откроем. Сержант. О, новая карта. Кувалда. Это Валькирия, что ли? ХЗ. Окей, okay, карты. Сейчас, наверное, будем прокачивать рыцари, как всегда, в общем. О, мне дали три опыта. То есть числа тут немного другие, что меня уже радует. Не все скопировано. Так, ну что ж, а нам, наверное, придется. А, тут сразу идти в бой надо. И что тут делать, как, как вообще воевать? Странно, как-то. Ну, давайте прокачаем. Не, я еще даже не пробовал играть. Давайте сначала по -по поиграем вообще. Надеюсь, это все еще тренер. Да, сержант, наверное, тренер какой-нибудь. Граната ну, мячика. Всех подряд кидаем. Опа, на, нифига себе, блин, тренер. Какой-то непростой тренер мячик подрывай. Чё-то нифига не получается. А эти чё не бегут? А, это мои лучники. Понятно. Давайте танк пустим. А стоп это чё, значит? Сержантом защитимся. И стрелков кинем ещё. Опа-на, у него тоже танк. А я второй пущу. Так. Два. Черт. Хопа-на. Второй танк. Ну вся. По-моему, это реальный чувак. Я хз. Как-то странно. Ну, но я все равно его обыграл. 0-3 счет. Почти в сухую. О, мне дали особый ящик. Особый. что то прикольное. Ну что ж, не важно. 30 секунд, всего Вот бы все ящики так открывались быстренько. Эх. Так. Воздушная поддержка. Типа стрел, что ли? Похоже достаточно. Эм, а как это читается? Русское рок. Окей, русский рок. Все считаем, что это русский рок. И снайпера дали. Так, отлично. В картах 4 обновления. Генералы какие-то. Используем. Вау. Прикольно. И стрелы качаем. Стрелы, они всегда понадобятся. Даже когда не ожидаешь от них помощи, такие, опа, стрелы попались. Круто. Использую-ка стрелы. Да, танк мне очень понравился, я, пожалуй, его прокачаю. Так, что идем дальше в бой. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Камикадзе атаку. Давайте снайперы кинем быстрее рейсерский танк опа на а что это было Чёрт, давай быстрее а стрелы можно кинуть блин прикольно они вылетают как это как самолет А это что за танки Ч так сложно все я не разбираюсь вообще это просто мины, что ли? Чё за читерство? Три мины. Ух ты, прикольно. Удачи. Так, окей. Я выиграл обычный ящик. А там был какой-то необычный, то есть... А, ну оттуда, наверное, Эпик должен был вылить. Так. Ну все, открываем этот ящик а, карты Маг магазин ну-ка ну понятно деньги донаты пока что это не мое гранатометчик танк нет мало золота что-то раскошелиться не хочу пока что о бесплатный ящик доступен давайте откроем посмотрим так, воздушная поддержка. Круто. И сержант. Отлично. Ч меня все время на карты отсылают? Тут, наверное, какую-то новую от открылась. Я еще даже ее не смотрел. Ну, какие-то танки странные. Так... Это так все реалистично. Я такого даже не видел. О, поля боя. Ну, окей. Блин, ничего на 70% застревает постоянно. А у меня до сих пор 0 трофеев, ясно. Давайте кинем на них стрелы. Отлично. Все, и, и атакую. Дай мне 2 минуты. Так, достреливаем. Так, ну, может бомбардировку кинуть чтобы так проверить а блин промахнулся Ну по одному попал или это не я хз так кидаем сержанта не не подходит может сейчас мой гигант сюда снесет да отлично удачи ладно игрушка в принципе понравилась. Я так пока что буду играть, что это было 150 кристаллов. Пока что буду играть, но неоднозначно и постоянно видео тоже не буду снимать. Ну, Конечно, вот это все я добуду, там посмотрю еще. Ну а так игра понравилась. Ну что ж, встретимся в других видео. Всем удачи, всем пока.